Тот -то я гляжу, что такое, как будто оно и пленарное. Да уж будьте покойны, строго ответил второй. Сегодня сильно пленарное. И кворум такой подобрался, только держись. Да ну, спросил сосед, неужели кворум подобрался? Ей богу, сказал второй.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 Вот вы, товарищ, небось, не одобряете эти пленарные заседания, а мне они как-то ближе. Все как-то, знаете, выходит в них минимально по существу дня. Хотя, я прямо скажу, в последнее время отношусь довольно перманентно к этим собраниям. Так, знаете ли, индустрия из пустого в порожнее. «Не всегда это», — возразил первый. «Если, конечно, посмотреть с точки зрения, вступить, так сказать, на точку зрения и оттеда, с точки зрения, это, да, индустрия конкретно». «Конкретно, фактически?» — строго поправил второй. «Пожалуй, — согласился собеседник».